Всем привет на моем канале. Сегодня я буду оформлять детский тортик нашему старшему сыну на день рождения, 7 лет. Тортик без выравнивания, покрыт белковым кремом. Кому интересно, оставайтесь со мной. Сегодня я буду оформлять торт для нашего старшего сына. В начинке у меня идет шоколадный бисквит плюс взбитые сливки. Я делала окантовочку из ганаша, чтобы сливки не выползли в случае чего, все бывает. И здесь у меня еще коржи от коврижки. Кто знает, кто не знает. Ну, в общем-то нашла старый рецепт, где в детстве мама часто готовила на варенье, получилось очень вкусно. Я уже коржи попробовала, перемолола их на кейп попсы дети подтягали, все круто. Сейчас буду оформлять. Буду оформлять белковым кремом. У меня крем уже готов на одну порцию. Здесь у меня 5 мелких белков, то есть 160 грамм белка и 220 грамм сахара, плюс пол чайной ложки лимонной кислоты. Заваривала я это все на водяной бане. Как приготовить данный крем, ссылочка у вас сейчас появится на экране. И все ссылочки, которые вас будут интересовать по ходу оформления торта, будут под видео в описании. Приходите, смотрите, что вас интересует. Торт слегка покрыт ганашем, масло плюс шоколадная глазурь, вот. И сейчас буду покрывать белковым кремом в один этап. Часть белого крема я отложу в сторонку, вторую часть я покрашу в синий цвет. Именно кейкаллус, вот сухой водорастворимый краситель, дает прям не такой голубой голубой цвет, а насыщенно синий, прям написано индиго кармин синий. Хорошо окрашивать сухим красителем белковый крем. Единственное, что необходимо дать какое-то время, постоять буквально 5 минут, а затем промешать, чтобы все крупинки растворились. Вот такой цвет получился. Размер торта у меня 22 сантиметра на 10,5 высота. То есть у меня будет такое произвольное, хаотичное оформление. То же самое делаю с боковой стороны. Вот что у меня получилось в итоге. У меня уже готовы топеры с героями. Топпер у меня на мастичной основе. То есть я мастику раскатала и вафельную картинку наклеила на декор гель. Сверху тоже покрыла декор гелем. Вот такой торт получился у меня в итоге. Результатом я довольна. Как нельзя, кстати, пришелся топер Прям он дополняет, делает такую объемность торту. Потому что я в этот раз не делала безе не делала леденцы. Как-то мне не было совсем времени. Ну вот получилось так. Я думаю, что сын наш будет очень сильно доволен. Особенно эти все автоматы, такой вот машинки, лего. Вообще круто. Так что, сыночек, мы тебя поздравляем с днем рождения и очень сильно любим. Если вам это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. И всем пока-пока. Днем рождения тебя, днем рождения тебя, днем рождения Дима, днем рождения ну последний он забудет. Все хорошо, руку.